Ты можешь даже микрофон сделать? Хера, пошла! Да, это двойка. Чепанцы хлебят. <плодисмент> О, днем а рождения. С бедра в ебало, он и оцелился в голову. Кого а убил Америка? Да. А он долбоб короткую запушил, да. У них бера стоит и все засадом. Ну, я yeah. не могу. Удив... Это... Ты, ты про эти Да, да. Я я Понял. А так будет вы... постоянно в нежданных позициях стоять. И кайфовать, блядь. Он был Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Паша Варжин, не убивай смог. Это он мне. Да я понял, блядь. Раната! А Пашку еще нету, блядь, вроде. Тан да, он убирает. Бля, меня Бера уже подзаебал, под, под на самом деле. Это под, позиция, нахуй. Что это вообще, пацаны, можно их фу нахуй дать? Бойка. Бойка, да. Ах, О, Надо поджимать, они сейчас через ты с этим поджимом заебал, эти тебе клянусь, на а Медика забрал. Мы уничтожили отряд. День рождения сегодня, Победа или что ганали? нахуй? Да МБ, МБ просто. Защитите стратегические объекты. И вообще я на РМе авиком разгромался. Раунд разминался. начался. Блять, так в жизни не играл нахуй. Не, это что, я гораздо лучше играл, я рейнджонт ракеты давал. Градус, <связать> даже не Даже против ЧК бойцов. Да, Но блядь, ЧК плент плент не Пленту, пленту, пленту, пленту. Да, а чё, да. у нас кто-то инфу вообще будет говорить в микрофон? Да, Минус 70 на тройке. Он не залекается, он в дыму. Сзади тебя, алло, медик, блядь. Да, я понимаю, у нас стимина А, вот этот лоу хиповый был. 0 два. кайф. А, хотя, может, ему далее броню. Защитите Короче, поджимаем двоечку. Абик в спину, играй, в мир золота который. Дипец, глуп, ты пизду, блядь. типа рак, ебаный, как раз в финну схожешь. Коу, коу, пушим нахуй. двойку, пушим двойку арку взрыв. Это двойка. Двойка? Да. Осторожно, граната! Пушим, пушим, пушим, алё, Эй, бандиты, вы где? Убил коротку. Убил длину Найс, хаешка, ебать Не но вижу никого на пелемке, но там кто-то есть Гоу поджим, гоу поджим Они, да, гранаты, пойдем, пойдем. Пойдем. они без авика Чисто Бомба. все, они на один съебались Бля, моего скрысил Блядь, извини, иди нахуй Авик, тебя магнит? Типа он там на один. Опять, искал бы чего, нахуй, сейчас спуститься, ебать Я смерть Бля, походу. Походу я так хуярю. Ну тихо. Потому что я сегодня на улице погулял. Где он? По доколе лежит. А, а окей, лежит, убийца. Найс. Давай, мерзота, дефусь. Ты ч, блять? Если у меня нуждень рождения. Мы победили. Да. Ты с детри играешь, значит что можешь рот открывать. хе хе Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Просто я жесткий. Ага, и вообще катка за плюс 36. Помню, как ты играл нахуй 1,35, блядь, или 25 что-то такое. Ты... его... Ага. скалы пушит правые. Уебещу. На двойку убежал. Найс. Правый скользя, смотри, я знаю. Гранна, ты Он уже убежал давно. Его убили, фокат вроде фокат Да, будет. его убили. Да? Минивен, минивен. Меня, фокат. может, тресешь на воде там, не? Если минивен, он берет все. Штурма лестница. На сквеки рестали. Хорош. Сквеки, штурм. Хорош. Без О, лучший. Можешь еще резнуть. Я не против. Успешь, я, я не ревни. Двое дерево, двое дерево. Не успеешь. Перемечки близко. Не, не, успешно, не играй, мечта, просто сиди в прицеле. А, не успел? У вас время. Давайте убивайте, я же. Давайте, давайте. Поддал 50. Хороший да, вопрос. Блядь, ну прикрой. Наш отряд Мы Сука, проиграли. я фыкануть хотел, но. Когда Вы я отпускал бомб. бомбу, он мне хедшот поставил. Я буду квятить, смог тумас. давай. Раунд Погнали, граната. двойку. Забай человека немножечко на, на мосту и хавик. Ютубер, можешь резать побольше граната. Граната пошла. Окей. Давай сыграем. Они пустили, по-моему, двойку нахуй вообще полностью. Ну да, я одну а, подкат Первый мы... этаж. Да. Я фейкую, встречайте народ, я фейкую. Первый этаж. Подкат будет. Никто не забатился. Ставлю. О, да. Бомба установлена. Хорош. Без меда у них понял. С нас Побил. С нашей. Смена раз на тракторе. Найс. Nice. <coughs> ну, ждем Ну, это... Он хорошо играет на чека, блядь, типок. Ну и что? Он не заходит, значит, катка, и все. Да нет, он руинист, поверь мне. Да, не знаю. Смысл, он ну, же в пате играет. Катка? Все бойцы в играет. противника убиты. Что, а, пати не вышел. Да. Что, Бера в ЧК не вышел? Установите бомбу. Maybe, maybe, нахуя. Меня, блядь, он, да, так, так играть. Играть. Вот так же двойку у нас получилось, блядь, хорошо. Бля, нахуй меня, блядь, сталкивайтесь со скалами. пожалуйста, люди мои добрые. Да, да и не особо на руине 3-6 играет. Да так сейчас. Да, нам на не взлетают есть. просто. Граната! Граната! Может, у него снаряги, блядь, нету на этом аккаунте. Кто-то знает. Вообще дерево ведет? Из прям молодости Без это... мета. За подкатом есть. Я заебал, блядь. Да я, я Он ушел <свист> <он, свист> за дом. Это, это. Вот он записать можешь. Первый. А, убедай, Где он? За домом. Nice. А он Командо на один, брака. блядь, остался, я блядь. Сижу, встречаю врагов с водой. 36, попахивает. Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Гоу так же двойку, так же двойку, так же двойку. Не Так Сейчас топ-ютуберу второй ловлю. Граната! Пулич 3 Там немножко. будет. Да он ценой меня убивает. Бача, ебаный на ебал. За подкатом минус 50. Сбэк смотрю. Осторожно, граната! За подкатом, подкатом кто-то. Кромолдость убивает меня. Там, там второй, там второй. Не успел. Он на мусорке выходит. Бомба Смерть установлена. Да, мусор. Ебать, он мне просто антаб с прыжка, отряд, блядь, ставит. Победа за нами. Да мечта ты такие позиции тываешься. Давай так же, так же, двойку и все. Все, получается. Смог да, хуйня больше. Взорвал подкат. Убил подкат. Еще подкат есть. Скалы. Запушила мне мусорка. Осторожно, граната! Держи, Вода. Теперь, Вода минус 50. 50. Подкат. Он вы... О, стоит подъед. Ходственной подкакал. Блять собака ну, да, через стену. Дерево, дерево. Медик вроде. Я убил его. Еще медик есть. Был в подкате. А я... Мечта хоть помиди. <laughs> мечта, как дела? Там сейчас двоих рисун. Дерево. Nice, флешка. Шагом никуда. Тихо. Мусорка. Если он надо выиграть, я пальтом и ебу. Он да выиграет. По только не давай. По альте в 4 давай. Справа сел. первый этаж бомба там и садай у кого-то слышь не он, на короткой, он короткая на короткая бомба установлена ляк <звуки> хорош ты просто <звуки> бомбу они да какие-то я хуй знаю. Блять, ну что Также твойку, это Так же твой кругом. Граната проиграем. Кидай гранату! Полетели, заходи. Остарный. Прикрывайся оставлю. Найс. Они один остакнули, да? Бомба, Пойдет. Ну и все раунды, по-моему, атаки не вижу вообще, нет? Защититесь, Никого не вижу, нахуй. Мечта четыре, говорит. Раунд начался. Патина, кто с мечтой. что Ладно, у него такой день рождения, как у тебя, блядь, что ты начинаешь. Челик плюс тридцать шесть. На тот день рождения, типа, ебать. Первый. На первом месте. У него новый веноприя. год, блядь, а не ДР. Брон, скорее, это вкусно, Я его даже не видел, блядь. А, всех убили уже. Дай им раунд, Форден. Да че, ебало чай. А, а че? мы выиграли я столько а раз по альты полетели альты полетели нахуй защитите стратегические объекты бля я помню раз на РМ дал раунд фору а раунд потом проебал катку более мы на плюс 36 пм а была еще хуйня что я играл в сурваре я челиком два раунда флоры дал и все таки выиграл но я там рекорд набил по фрагам короче за счет этого Минивен ресует. 90 на минивенье, там двое. И мост убили. На мосту убрался. Мы выиграли. А, нах. А, Я кого убил? Защитите стратегические объекты. нах. А, нах. А, нах. А, начался. А, нах. А, нах. блять, нах. А, нах. А, нах. А, Они в воду, за хуйня? Бан. Да, да, да. За бань, за... Команда противника раз. разбита. Миссия выполнена. Я, я хотел, короче, подвигаем. просто у меня пострелять. Давай пока подождем, могу, пока, пока Киборг запустится. С этим. Почему? Да нахуй не нужны сейчас, что нам в натуре подруинит. Нам он точно подруги Пацаны, я могу вас к себе пикнуть еще раз. Кто, душевная радость? Mm -hmm. Можешь пикнуть. Ну подумаем на твоем предложении. Вот а один ты один куда въебываешься? очнись нахуй. Ч-то как-то хуво сыграл-то. Я вообще никого не видел, не похуй. Я на медике на.